Face to face I found my pain Beneath the lies and broken dreams Lost the love I had in me It tore me apart, fade away I felt so lost but I held under what I had For what it's worth that you're feeling low Just know that you can, yes you can Life and love that you hold Rise above and let it glow Привет, девчонки и мальчишки А также их родители, бабушки и дедушки Сегодня у нас 3 августа Кстати, поздравляю всех воинов десантников С прошедшим праздником ВДВ И скоро будет, по-моему, 4 числа У нас тоже праздник День железнодорожника Или железной леди Так что поздравляю тоже С наступающим праздником Сейчас я в центр приехал гуляю по ценам, дальше ну, не гуляю, мне надо в туком попасть по делам, перекупить кое-что и потом поедем домой, как раз посмотрим сегодня курс валют на 3 августа, сколько стоит валюта. Ну на Джампении я был в эмиграшке, курс валют стоил в желтом банке 0, 513. Сейчас посмотрим, какой курс валют у нас в центре. То есть я сейчас нахожусь у нас в той стороне светофор. Это там у нас Волкин-стрит. я иду, вот, двигаюсь в сторону Тупкома. Сейчас мы с вами дойдем. Здесь также есть торговые ряды. Все, что хотите. Начиная от булавки и заканчивая понятно чем. Ложки, чесалки, толокушки, реман. В общем, обычная тайская жизнь, можно сказать мой обычный день в центре проведенный. Так, вот такие свечи для храмов можно прикупить, поставить и молиться. То есть вот такую, таких две свечки, я не знаю, сколько они будут гореть. Но в качестве в России можно увезти, чтобы свет, если отключат, зажег, потелек и горит. Вот, здесь у нас рынок какой-то. Виноград 150, по 100. 60, если правильно. Монгустин 40 бат. В принципе, я вам цены показываю, вы сами смотрите. Ух ты, не все знают. Сейчас посмотрим, о чем манго у нас. Бананы по 45, а манго у нас по 120. Ну и как вы видите, сладкое тоже осы любят. Или специально им открыли, чтобы они там пропадали. А это бамбуки. То есть бамбуковый вот, росток. И там что-то... А, второй макмак? Макмак? Но? No? А, Будда. А -а -а. Что, может, бамбук едят. Я еще удивился. Что-то прям так набирает. Говорит, для Будды. Солото. тайская, Кстати, лотерейки всякие есть. Что-то хмурая тайка, не хочет улыбаться. Видать, с варангом ничего не получилось. Пришлось работать. В общем, улица такая оживленная, вся в торговых рядах. Еще у нас золотишко. Тайцы любят играть на катерики всякие. Можно перекусить. Вот такую вот не вкусную, ну, не знаю, вкусная или не вкусная, мы готовили, здесь грибочки, поганочки. Вот здесь мангостин уже по 50, манго по 80, папайя, по -моему, папайя если не ошибаюсь, 60 Ладно, здесь у нас приветки туристов немного сразу могу сказать даже не джантини сейчас вроде бы как бы считается сезон дождей но дождей как таковых нету сезон отливов и приливов это да это есть ох загрузил чувак свою тарантайку никак не может взять все заехал Так, ну что, зайдем сейчас с вами на рынок, посмотрим цены какие. Арбуз у нас 45, дуриан а, уже разделанный 130, 95, 180, а, 240, надрезанные, но не разделанный. Арбузы по 50. В общем, да, сидит, работы нету. Туриста, но? плохо, туриста нету. Фрукты, яблоки, папайя. Что-то цен не вижу. Посованные по 35, по 20, по 25. В общем, слабенький рынок. Это вот по пути у нас. Уже от тупома я отошел. Сейчас вот с другой стороны еще зайдем, посмотрим. Как видите, китайцы страдают без жирных фарангов, точнее, без жирных кошельков. Ну, а здесь уже пошли у нас овощи. Овощи, яйца посованные. Сколько у них Десяток? Пять яиц, 20 бат. Всякие приправы, орешки, то есть все, что хотите. Лук, чеснок, перец. Это какая-то гадость непонятная. Помидоры. Ну, тайские, непривозные точно, потому что их сразу можно понять, что это тайские помидоры. Картошка, тыква. Вермишель басованная. Здравствуйте. Hello. Hello. Вкусно? No, okay. good. I'm good. I'm good. В общем, рынок такой маленький Стоит возле светофора Если ехать от Тукома Хотя сегодня у нас пятница Почему-то он не работает ну, Не в полную силу работает Ладно, пойдем мы сейчас с вами по пути Еще у нас будет один рынок Посмотрим, может быть там что-то будет Интересное в общем, вы смотрите обычную жизнь в Таиланде. Европейцы тупят, конечно, за рулем по-жесткому, пенсионеры эти. Ни поворотники не включают. Видит, что ты идешь, он едет. Думает, что ты должен уступить ему. В общем, ладно, пойдемте дальше. Сейчас хотел зайти в кафешку, перекусить, и то я спрашиваю открыто, он говорит, но no. open. 10 минут. Десять минут? Ну ладно, не будем лежать 10 минут, мы пойдем. Сейчас другое другой или что-нибудь. Вот так, также на улице продаются стиральные машинки, телевизоры, мониторы. Все, что хотите купить для дома, не надо там ехать в торговый центр. Такая вот машинка стоит а, 2,190 Вертикальная загрузка, я понимаю Это уже со скидкой холодильник а, 2,190 Вот цена, есть по 3 То есть можно купить в принципе вот в таких вот лапках а, все что угодно или что-то там испорченное, и, или расторможка. Там можно арестовал а здесь уже все перепродают. То есть цены вполне приемлемые. Кто хочет купить, диагональ 32. То есть в основном здесь есть 40, 39, 43, 49, 48 диагональ. Центры музыкальные. Цены нету. Также можно взять вентилятор хочет вентилятор вот такие вот мониторы 19 диагональ так что приезжайте и покупайте ладно пойдемте в кафе надо что-нибудь перекусить в то время уже обед уже в животе бурчит